и предложениях э, слова else буквально оно переводится на русский язык как еще очень часто нам приходится и встречается в жизни говорить следующие предложения, вопросы э, что еще кто еще кого еще, кому еще где еще куда еще для чего еще, почему еще зачем еще Давайте разберем первое словосочетание. Кто еще? Who else? Кого еще? Who else? Кому еще? Who else? Что еще? What else. Куда еще? Где еще? Where?